из туда получается когда ты думаешь головой у тебя голова будет следующем раунде если ты сделаешь минус 8 я доначу тебе восемь тысяч врачи включил полет летай привет я шок и сегодня ты увидишь как мы играли с дойсей интересные карты что такое интересные карты это зеркальные. То есть обычная карта, но зеркальная Кажется обычная, но нет У тебя будет болеть голова максимально Ты не будешь понимать, что происходит Твой мозг скажет тебе пока Также мы сыграли на мини-картах, где ты размером в ворота Сыграли на картах 2014 года 2015 года, ну и на старых картах из 1.6. В общем, сегодня вас ждет интересный ролик с Доси. Поэтому приступаем к просмотру. Не забываем про лайки, это важно. Ну а мы полетели. Если что, все, что мы будем сегодня делать, это находится на Сайби-шоке в режиме паблик. Вот те же официальные мапы, те же старые карты, те же кастомные. Туда входит и зеркалка, и мини-карта, АВП-карты и АВП Лего 2. То есть все карты, которые сегодня вы увидите в ролике, они в режиме паблик. Поэтому вы можете бесплатно поиграть, это нон-прайм, кайфуете? Дуся, ну что ж, я тебя сейчас буду мучить Давай Сейчас э, я тебе покажу нашу новую карту, поэтому пойдем на карту DAS 2 Она немножечко будет отличаться от обычной, и вот немножечко, ты должен понять, что именно Зеркало, по названию сразу понятно, что происходит 200 IQ, не просто так, не просто так граффити делали Так, что такое? Нихуя себе, материться же можем? Да, конечно, дружище Вообще Это пиздец Короче, какая тут тема есть Чтобы понять, как здесь играть Нужно забыть, что ты знаешь эту карту Играя эту карту, будто это что-то новое и, и учись просто этому, и все. Оу. Да, все Она, кстати, как будто поменьше Мы скоро пойдем на ту карту, которая поменьше, бро Слушай, даст Даст более-менее Но карта пальме ладно? Леша, да, все-таки карта такая одинаковая, симметричная. Вот э сейчас пойдем к Мираж, тот же. Там будет, будет противно, очень. Ой, бля. Слушай, Более. я не знаю, почему Эрика тошнит, но мне все адекватно. У тебя голова не болит? Нет, бро. У меня уже болит. Это типа. Вот тут прямо красиво. Сзади, досить, у тебя есть проблемы тошнотой? Не, у меня ничего такого нет. Я понял, на виски У меня нормально. Падает, да. На виски падает, что? На виски кем-то понял. Получается, когда ты думаешь, головой у тебя голова болит. Да. У тебя часто голова болит? Да. Он а. же часто <с думает. Да помогай, Пеппа! Свинота, давай! Но как сама карта, если, не, если забыть старый мираж, то она поприкольнее, чем даст То есть, какой, какая для тебя лучшая карта? Где больше выигрываешь? Не знаю Больше всего просто мираж играю Потому что ППЛ это тупо мираж Так, по инферно, что я могу сказать? Я сейчас на Б пойду, да? Что, подожди, а! Слушай, инферно In для меня сейчас сложно Слушай, я примерно так себя чувствовал на шоу матче против Нави, Когда мы играли в 1.6 Карта примерно похожа Примерно понимаю, как она работает, как она выглядит Но в итоге совсем не так Чувак, я такой сейчас бред делаю. Я просто прошел карту 360. Два раза. Не, как, как бы это ни было, но инферно э, сложнее. Так, хорошо, я хочу пойти сейчас на мидл. Получается, я иду направо. Все, пол получилось. Слушай, да, она кажется немножечко уже. Но это не так. Так, э, меня карту на... Троин. Слушай, Троин интересный был. Она ну, пофанится прикольно, чё. Слушай, на самом деле, если тебе договорить, ощущения какие-то есть. Говора чуть начинает болеть. Не, без шут. У меня мозг думает, постоянно. я затирал. Ребят, какие ваши мнения насчет этой карты? Да типа даже разницу не замечают, Вы заметили, что это зеркальная карта? Ну да, ну типа бежишь на А, ты на Б. Путает дико, но кайфов. Такое ощущение, что ты как бы с другой стороны плента, Стоишь, понял? Вот как с трейном. но у тебя как будто левая рука вместо правой. О, слушай, поставь левую. Посади левую значит. А, кстати. Что ты понимал, будто она все-таки пропорциональная, ты можешь зеркало взять и посмотреть. То есть, возьми а. телефон и посмотри по отражению. А, ну все, да. Изикатка. И вот так в телефон играешь. Ну, кстати, нет. Все равно, я прижму вправо, он бежит влево. сейчас мозг взорвется за нибудь Почему они так хорошо играют? Кто самый слабый игрок на FPL? Я, наверное. Хм. Не, не, на самом-то деле. Кто самый слабый? Такие же есть игроки. Я еще такое не встречал, если честно. вверх низ Чувак, я такой творюсь сейчас? Откуда? Я же О. не принимал. Что творится? Ладно, короче, я сейчас кис хочу открыть какой-то. Открой опять кисов подряд. Раз. Два вы вот сейчас с перчатки, бро, ты что, Ты не, жаришь, заклочишь кейс? Не, не. Вот сейчас будет желтая. Один, не. два, три. И сейчас будет желтый чувак. Да забей Ох, просто. Ладно, чуваки, идем дальше. Это был джиждроп, дроп я не знаю, что у него что случилось. 20 тысяч рублей халявных. И они даже пришли. Я не принимаю трет, это сделал. Я без понятия, что происходит. Это магия Уротаева. А мы идем дальше. Так, сейчас это у нас получается карта... Нюк. Вот сейчас я почувствовал, то о чем мы говорим. Серьезно, пошел, пр пошел процесс. Мозг, то э, работает быстрее, чем наш, ему понадобилось больше времени. Слушай, ну по нюху я пока хз, если забыть о том, что вообще играешь на карте, просто бегаешь вперед вниз. Как ты... забыть? А, так как на, на Нюке играешь? Бэ. А не было его. Ой. ай -яй -яй. Я тебе примещу сейчас э, к себе. Раз, два, три. <с earthquake> да <смех> ладно. <смех> <смех> <смех> как он мне дал? Не, это слишком жесткий чел. Брой, тебе включил полет, летай. <смех> <смех> Понимаю, Слушай, ну кэш на самом-то деле какая-то странная эта карта То, что ее переделали, у меня она ну, как-то на заходила, сейчас что-то такое Слишком зеленая Вот так Короче, ну от кэша таких эмоций вообще нет да, а будто просто левая карта, реально. Слушай, короче, есть еще и оверпас. Я думаю, что можно быстренько пройтись по нему и дальше уже поменять все э, карты. А, еще вертига есть. Но вертига мне также сложно не будет. Я его так-то играл раз здесь 10. FL. Кстати, прикольно выглядит. У меня сейчас было такое ощущение, что это старая версия оверпасса. Вау. Не-не, бро, бро оверпас сложно. Оверпас хорошо измененная. Да, да, да, да. Да, ой, оверпас очень хорош. Вау. Не, оверпаст тема. Мне пока заходит. Прям. <звы> <звы> <звы> Дости, тебя чаще, чаще узнают теперь. Не знаю, я на улицу <звы> не хожу. <ходил. звы> а как, кстати, как рузак тебе? Ты купил, да? Ништяк, да. А какого года взял? 9 -го? А по цене как вышло? 1.7. О, не, чувак, реально, вот такое чувство, что это обычная карта. О, нет, самая худшая карта стала еще хуже. <звы> То есть? Да А хочешь сам, сейчас самый главный прикол? Давай Это карты без зеркалки Нет да. Свинка, блядь, не стреляй Свинья. Свиня <свенит> Ой, блядь, прибежал Да ты охуел, Денис Пора на пенсию. Я и так на ней уже А тебе в школу, блядь, пиздец в сентябре <свенит> Ну и чё, кому там на пенсию? Алё, бля. Короче, вертика ничего не интересного. Сейчас я тебе покажу карту, где ты будешь большим, а карта максимально маленькая. Готов? Погнали. Видим ворота? Я хочу посмотреть, какой ты. Ворота Я минул? не буду сты... стыд. Так, Ну, хоть за ящиком. А, нет, блядь, не спрятала. Чувак. Я думал, я спрятал. Ай-яй-яй-яй-яй. <х radiant noise> Шор, да, последний? Найс. Блин, это забавно, Это правда забавно. Слушай, по сути, можно простреливать, и ты прострелишь в любом случае. Да, 100% вообще стоит 100, 100 попадешь блять они подсадились у тебя будет мираж такой же ну слушай забавнее конечно маленькие до да, карты ну, забавнее да но О, кстати мираж не настоящий то есть он переделанный. это как будто то стендов да, какой-то мне да, эта карта прям очень маленькая по-настоящему маленькая Блядь. Везде враги, везде враги. Ребят, кукуручу, все стаком на Б пойдем. Все, ст ст стак на Б, давайте. Мясо сейчас будет. Все. А. Нормально. О, стойте, стойте, есть, есть классная идея. Вообще не стреляйтесь. Собираемся на Б и начинается дуэль по, по команде. Заметьте позиции. На три готовы? Раз, Начина. два, три. Я держал, я держал, а, кто х... А, да я. Доси, помнишь в 1.6 карту Face Snow? Может, такое было, да. Как думаешь, у она есть? Не знаю даже. В 1.6 я играл в единственную карту, это Face больше ни во что. Поэтому, поэтому прямо сейчас мы пойдем на эту карту О, face Блин, я начинал играть именно на этой карте. Ты не играл эту карту? Я играл, но ну, типа просто бегал. Какая сам популярная карта была 86 такого плана? 2000 долларов? но нет, у меня было дискаунта. Вау, не знаю даже такое. Дося, а что за пульс все а. тебя на аватарке? Это здоровье а Как он бы есть, но как бы надо задуматься. Блин, просто шикарная, и такая красивая, кстати Короче, я за, я, я за тобой буду следить, то есть. Следующем, то есть в следующем раунде, если ты сделаешь минус 8, я доначу тебе 8 тысяч Стой, дай Алик, дай Алик, спасибо так, Это заявочка Они тебе мешают Не мешайте, не мешайте, пацаны, не мешают Дойся, дойся. ты нашел человека, я не, не умер. Дай даю тебе второй шанс, хорошо, давай Три килла, тебе еще 5 килов и ты выигрываешь 8000 Че? Еще три килла? Да, ладно. ясно Дайс Так, то есть это старый uh, денюк Легендарная карта Слушай, ну она выглядит все-таки устаревшей вот здесь карта как будто чуть-чуть по размерам меньше, чем должна Но все равно прикольно О, всегда был челлендж этот, запрыгнуть его вот сюда Это реально сложно Куда? Куда? А, сейчас получается Раньше были пытки это ностальгия сейчас будет люто. И старых карт, какая тебе больше всего нравится? Ну, и нравится. Слушай, тут смотри, какая версия кобла, потому что их столько было. О, а Мэнчин помнишь Мэнчин. Мэнчин, конечно. Хочешь Но mansion он, по-моему, он не подстроен под CSGO? Оу, oh, дойси. Пускай Вот по такой карте я скучаю Почему ее хвалят? Она, же не Она была сбалансированная, выделяется. балансная, хорошая карта Похоже на 1.6 версии? Немножко похоже, но там все было же намного проще И тупее, скажем так В общем, то есть, ностальгия накинулась Накинулась То есть, ну что ж ты скажешь? Какие а карты больше всего понравились? Больше всего зашло, наверное, где мини-карты. Где ты большой, блядь, еле-еле заходишь в ворота. Я тебя понял. Ребят, это был Доси, и это был Сайбершоп.